Здравствуйте, дорогие друзья и партнеры. Как меня слышно? Поставьте, пожалуйста, единичку. Проверим связь. Итак, я прошу вашей активности. Как меня слышно? Итак, итак. Единичек. Жду единичек. Как меня слышно? Так, все, вижу, замечательно, замечательно. Итак, с вами Лена Евсеенко, тема моей презентации это, конечно же, маркетинг. Итак, мы сейчас видим перед собой главную страницу нашего проекта World Money в переводе «Мир денег» – это фонд взаимопомощи. В этом проекте всего одна навсего площадка. Кабинет до такой степени очень удобный. И мне бы сейчас, наверное, даже хотелось открыть демонстрацию экрана и показать вам первые шаги новичка, что нужно делать после регистрации. Итак, я открою демонстрацию экрана, и вы как только увидите мой экран, сразу, пожалуйста, поставьте «двоечки». Итак, итак, видно ли мой экран? Хорошо, Лидия видит, любовь. Итак, переходим в мой личный кабинет. После регистрации, а она у нас очень простая, в первую очередь нужно открыть раздел профиль. Кабинет настолько прост, здесь вообще нет ничего лишнего, и любой человек может с легкостью в нем разобраться. Итак. Вы вошли в свой личный кабинет, обязательно поставьте свою фотографию. Так как здесь мы при регистрации указываем свои логины, не нужно ставить кошечек, собачек, потому что когда ваш спонсор будет с вами работать, поверьте, личников в первой линии здесь неограниченное количество, и это правильно. Чтобы вас человек узнавал спонсор, вы ставьте фотографии. Обязательно укажите свой скайп и платежные системы. Если, к примеру, вы какой-либо платежной системой не пользуетесь, поставьте нолики, укажите, а хоть одну платежную систему на выбор и нажмите «Сохранить». Все предельно просто. Итак, следующее действие, где находится реферальная ссылка – Нажмите «Партнеры». И вот перед вами есть ссылка и есть сокращенная ссылка. Вы будете видеть всю свою структуру до пятой линии. Зелененькие – это люди, которые оплатили площадку вход, то есть активированные. Красные – которые не активированы. И вы будете видеть первую, вторую, третью, четвертую, пятую линию. Все предельно просто, все открыто. Площадка. А, раздел «Финансы» тоже очень важная а, вкладка. Пополнить напрямую кабинет вы сможете с «Перфекта», вы сможете с «Пар кошелька». Но если, к примеру, вы находитесь в моей структуре, то получается через меня можно пополнить баланс своего кабинета через «Сбербанк», через киви без проблем – Внутренний перевод работает только в свою структуру. К примеру, я спонсор, я могу начислять своим личникам в первой линии и также в дальнейшем личников моих личников, то есть в свою структуру. Человек не может переводить денежные средства в соседние структуры и также не может перевести своему спонсору. Перевод работает только от спонсора в его структуру. Все это сделано для того, чтобы полностью обезопасить людей от мошеннических действий. Это очень круто. Кабинет под полной защитой. Он рассчитал на долгосрочный бизнес и работать будет долгое время. Поэтому сейчас перед вами огромная возможность развивать, строить первую линию и развивать свой бизнес. Потому что очень многие говорят, как хорошо быть первым. Так вот сейчас мы все с вами находимся в первых рядах и абсолютно на равных условиях перед нами с вами открыты все двери вот реально все двери вы можете приглашать в любой социальной сети вы можете приглашать людей знакомых в скайпе хоть где так как это новый проект вам никто не будет говорить что я уже тут был а человек который сюда войдет поверьте он с достоинством он оценит этот маркетинг и отсюда уже никуда не уйдет Итак, перед нами 6 столов. Это полностью управляемый бизнес. И вход можно войти на любой стол. Понимаете, первый стол, он обязательный за 1000 рублей. Но вы можете купить и первый, и второй. Вы можете купить первый и третий. Вы можете купить первый и пятый. Любой стол вам доступен. Если перед вами встречаются такие люди, которые говорят «у меня нет денег», «я потерял много денег в проектах», пожалуйста, пусть он входит на одну тысячу рублей и развивается, и он с одной тысячи сможет здесь заработать очень хорошие деньги. Но если вам на пути встретится такой человек, который вам скажет «я привык работать с более серьезными крупными суммами», мне маленький дешевый бизнес, как бы с дешевым входом, не интересен. Ради Бога, пожалуйста, ведь все двери открыты. Он может войти на первый стол и сразу на шестой, на первый, пятый, на первый, третий, на любой стол, пожалуйста. И давайте сейчас с вами разберем, как же работают эти столы. Итак, сейчас я проверю, виден ли мой экран, да, видно? Итак, к примеру, представьте, давайте все-таки, наверное, будем рисовать сейчас по слайдам. Я думаю, что по слайдам будет более сейчас понятно. Так, я закрыла демонстрацию экрана, и вот перед нами вот такой вот слайд я сделала для того, чтобы было человеку сразу понятно, какие можно здесь делать движения по столам. И как выгодно вообще работать? Давайте сейчас с вами разберем от маленькой суммы и пойдем к большим деньгам. Вот человек оплатил одну тысячу рублей. Он видит здесь себя наверху, а под ним три пустых места. Два человека по два стола, вы сразу же автоматически ушли во второй стол. Только на третье место к вам встал человек вы получаете одну тысячу рублей на баланс для вывода. То есть вы уже полностью вернули вложенные средства и дальше двигаетесь уже из заработанных денежных средств. Второй стол у нас накопительный. Нужно, чтобы сюда пришло 3 человека. И как только они встали, уходим в третий стол. На третьем столе, это очень шикарный стол, третий, на нем получаем зарплату. Приходит только первый человек, вы сразу получаете 3000 рублей на баланс для вывода, а от вас два реинвеста идут, один в первый, а другой во второй стол. Два полностью управляемых реинвеста. Вы под них будете точно так же ставить следующих партнеров, они точно так же будут двигаться по столам и приносить вам доходы. На второе место приходит человек, вам 6 тысяч на баланс для вывода. На третье место приходит, вы тысячу получаете на баланс для вывода и автоматически переходите на четвертый стол за 5000 рублей. На пятом столе два человека встало, вы автоматически перешли в пятый. 5 тысяч вы получаете за третьего человека на баланс для вывода. У меня картинки нету. Ой, вы, Галина, выйдите тогда и снова войдите, и появится картинка. Пятый стол у нас точно так же накопительный. На пятом столе три человека встанут, вы пойдете в шестой стол. На шестом столе зарплату получаем. Приходит один человек, вам 30 тысяч. Приходит второй, вам 30 тысяч. Приходит третий, вам вновь 30 тысяч рублей. А ведь у вас идут клоны за вами, реинвесты. Более того, вы ведь можете покупать здесь собственные клоны в любом столе. И это очень круто. А сейчас мы с вами рассмотрим немножечко другой вариант. Представьте, что к вам пришел человек на первый и шестой стол. Главное, чтобы вы уже были в шестом столе. Огромное преимущество этого маркетинга в том, что здесь вы можете реально предотвратить обгон. Понимаете, это настолько круто. К примеру, к вам пришел активный партнер, и вы видите, он вас сейчас обгонит. Вы в любой момент можете купить себе более дорогой стол, и ваш партнер уже придет к вам. И вы будете в любом случае здесь в плюсе. Даже смотрите, вот вы стоите уже в шестом столе, пригласили человека на шестой стол сразу. Он встанет к вам в первый, и вы сразу тут же вернете свои 30 тысяч рублей. С первого на вывод сразу. Второй человек к вам встал, вам вновь 30 тысяч на баланс для вывода. Третьего пригласили, а еще лучше клон свой сюда поставить, ведь у вас уже будут деньги на балансе. Вы нажали «Занять», да клон купили. Денежки вам на баланс вернутся 30 тысяч. То есть место вам достанется абсолютно бесплатным. А под вашим клоном вновь три места. Вы бронь поставили, и вы можете здесь зарабатывать до бесконечности. Если же у вас человек говорит, я могу войти на 10 тысяч рублей. Первый оплачивает и пятый. Пожалуйста, он стоит на пятом столе. Вы ему помогаете, он сам работает. У него стало три человека, и он к вам пришел, принес вам 30 тысяч рублей. И таким образом здесь можно начинать движение буквально с любого стола. А на мой взгляд, самая выгодная позиция вот самая выгодная подумайте: человек пришел на первый и четвертый стол, внес 6 тысяч рублей. Пригласил два человека сразу же, также на шесть тысяч рублей. Он ушел во второй стол. Вы ушли во второй стол и вы ушли сразу в пятый. Вы пригласили себе третьего человека и вы тут же вернули себе и тысячу, и пять эти шесть тысяч рублей. Под ваших людей встали люди. К вам пришло три человека во второй стол и в пятый. Вы автоматически сразу ушли в третий и в шестой. А теперь представьте, к вам пришел один ваш партнер. Он сразу к вам придет и 3000 принесет, и 30. 33 тысячи рублей. А от вас еще два реинвеста. В первый и во второй стол придет второй человек. Вы сразу заработаете 36 тысяч рублей. На третье место пришел 30 и тысяча тридцать тысяча рублей а ведь у вас идут еще и реинвесты здесь настолько интересный он настолько многогранный и вообще даже слов нет здесь можно действительно работать начиная с любого стола даже бывает такая ситуация вот вам вот сейчас они деньги понадобились. Ведь бывают же такие ситуации? Бывает. А представьте, что к вам вот пришел... Давайте я еще раз открою демонстрацию экрана. Так, экран. Так, и так экран видно. Переходим вновь в мой личный кабинет. Итак, обновляем. И бывает вот такая ситуация. К примеру, у вас стоит всего один человек в пятом столе. Вот как вот у меня, к примеру. А мне сейчас срочно понадобились деньги. Что я могу сделать в этой ситуации? Занять поставила, пошла, купила себе клон за 10 тысяч рублей. Нажала занять в другое плечо, купила клон за 10 тысяч рублей. Я приду сама к себе и принесу 30. То есть даже вот на покупки собственных клонов, и то можно здесь зарабатывать. Огромные безграничные возможности. Действительно, это настолько круто. Вы будете просматривать здесь полностью всю свою структуру. Сейчас вот я покажу вам, что все здесь буквально просматривается. Нажимаете на людей, просматриваете всю структуру. Ищите, кому вы хотите помочь. Пожалуйста, находите человека, где э, пустые места внизу, и, пожалуйста, можете занимать под ними места. Все видно, все можно буквально здесь просмотреть. Как ставить брони, тоже очень важный такой момент. Некоторые люди не совсем правильно понимают как можно управлять э, своими лично приглашенными партнерами. Я хочу до вас это донести. К примеру, вы пригласили ну, Машу. Вот Машу вы пригласили. Так вот вы будете для этой Маши показывать, куда она пойдет. Во второй стол. Потом в дальнейшем под Машу встанут люди. Вы ей покажете путь. В третий стол. А от Маши, потом, в дальнейшем, как только Маша получит первые тысячи рублей, от нее уйдут два реинвеста. Один в первый стол, а один второй. Так вот, своими реинвестами Маша будет руководить не вы уже, а Маша. Это ее уже. Вы будете показывать Маше, куда она пойдет в четвертый стол, куда она пойдет в пятый и в шестой все дальше маша работает сама на себя вы не можете руководить реинвестами клонами ваших партнеров только своим личникам вы показываете путь куда они идут следом за вами что касается поисковиков ой. Так, что тут у меня с вебинарной комнатой случилось? Что касается поисковика, давайте с вами тоже это рассмотрим. Так. Сейчас я найду слайд, это тоже очень важно. Некоторые люди спрашивают, я не могу понять, куда улетел мой реинвест или куда-либо встал мой партнер. Так, нет экрана. Да, экран пропал. Я уже это увидела, поэтому переключились на слайды. Итак, в поисковике видно все как по карте. И вы должны знать, что красные – это закрытые столы. Вы будете там смотреть, как закрывался стол. Зеленые – под ними нет людей. Это просто ваши открытые столы. Голубой. Там есть люди. Там стоит один там или два человека. Вы нажмете и посмотрите. Это самые интересные, конечно, столы. Фиолетовый. Это значит, куда вы встали, под каким человеком вы стоите. Вбиваете просто логин человека, либо свой нажимаете «Найти», и вы все буквально там видите. То есть очень удобный кабинет, в нем есть все буквально для работы, все сделано для удобств. Но маркетинг, конечно, он очень шикарный, вот на самом деле шикарный. Итак, пожалуйста, может быть, есть какие вопросы вы можете мне задавать. Давайте будем с вами активнее, мы с вами абсолютно на равных условиях. Если же есть вопросы, задавайте. Если же нет вопросов, то мы с вами бежим работать. Работы у нас с вами сейчас непочатый край, потому что мы с вами сейчас должны людям давать информацию, и люди очень хорошо, конечно, реагируют на новый проект. Маркетинг нравится, поэтому работать одно удовольствие. Угу. Так, «Показать, где находится поисковик». Так, хорошо. Сейчас все покажу. Сейчас я сделаю вновь демонстрацию экрана. Только бы она работала. Так, нет. Что-то случилось. Что-то случилось. Экран не хочет показываться. Поисковик находится во вкладке. Так, поисковик находится во вкладке площадки. Опускаетесь в самый низ и вот он перед вами «Искать». Синяя кнопочка. Здесь вы найдете поисковик. Итак, пожалуйста, какие еще есть вопросы? Если только возникнут, пожалуйста, не стесняйтесь, задавайте вопросы в чате, можете написать мне в личку, я буду рада ответить буквально на любой ваш вопрос. Поэтому я думаю, что на сегодня нам достаточно. Идемте работать. Всем вам я желаю удачи, надежных партнеров. Спасибо, что пришли на презентацию. Я вам. Честно сказать, очень рада. Угу. Все понятно. Замечательно. Замечательно, когда все понятно. Ну, в общем, все, идем работать. Если только возникают вопросы, не стесняйтесь, пожалуйста, звоните. Я всегда буду рада помочь. Все, всем пока-пока.